Поехали ко мне. Я не поеду, не надо. Почему? Тебе не надо жениться на мне, я замужем. Тебе не надо тратить на меня время, я занятой человек. Тебе не надо тратить деньги на меня, они у меня есть. А что остается? Немножко тела, души, чуть-чуть.